В прошлом ролике рассказал вам основную информацию о 17 сезоне Ниндзяга или запланированном на 2023 год мультсериале Ниндзяго Юнитед. Сегодня же рассмотрим дополнительные сливы, а как дополнение к ним разузнаем, будет ли все-таки пересапуск и кроссовер с Манки Кидом. Приятного просмотра! Но перед началом, думаю, стоит подписаться на мой телеграм. Там будут все видео при блокировке ютуба, ну и плюсом разные новости чаще, чем видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Сценарист нового сериала Крис Уатт. Он, кстати, уже работал с ниндзяго, однако это было 8 сезонов назад. Совместно с ним будет работать Кевин Бурке. Не спрашивайте, кто это такой, впервые слышу это имя. В мультсериале также вернется оверлорд, но пока не ясно в какой именно форме. И это как по мне логично, ибо во-первых свет не может жить без тьмы, а во-вторых мульт без него смотреть было бы довольно скучновато. Частично дизайном будет заниматься Мэтью Эштон, вице-президент Лего по своей специальности, но может быть это относится только к мини фигуркам, определить пока что сложно. Сериал выйдет приблизительно в феврале-апреле следующего года. Но возможно релиз будет отложен на лето 2023. -го. Мы все знаем Лего, они могут все перенести на долго-долго, а затем в один день выложить сразу все эпизоды. Это же Лего, и для фанатов Надекана его правда не будет в объединенных. Из интересного также стоит отметить то, что графика Monkey Кит отменена, но вот Кроссовер с данной вселенной может появиться в любой момент. Томми Андерсон оставил свое наследие новым разработчикам, но это не только то, что вышло для нас, фанатов комьюнити. Это концепты, арты, доработки, даже готовые сценарии многих короткометражек, а может быть даже альтернативный сюжет фильма Дзяге. Одним из этого наследия предложение Томи о создании мульта кроссовера двух вселенных «Ниндзяга» и «Манки -кида». Может быть, к его идее доберутся, но нам остается лишь надеяться, что это все-таки будет. Недавно также произошел слив инфуя книги, комиксы, события, которые происходят сразу после кристализа. Именно поэтому можно надеяться на то, что в ней хотя бы частично расскажут про сериал 23 -го года. И перезапуск все-таки будем, так что не расходимся, друзья, и смотрим, что будет с сериалом дальше. Это подтвердили новые создатели. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока, друзья.